Привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, несмотря какое-то продолжение Ну, то есть первая часть обзора моды на Бак. Если захотите вторую часть, то я сделал обзор моды на Багабу, а если захотите третью, на Фанскин. Красские, которые только что у меня был фан-мод вот это вот все, все эти костюмы тут бега крут бега скарабак, короче лошадь, павлин лошадь, змея, змея, фу, ну, короче, понятно, я что-то неправильно сказал. Тут просто, тут даже есть Кот Волкер. Вот. Вот Кот Волкер. Но это мы сейчас на другой будем делать обзор мода, так что смотрим. Первая это Лисонда Тики. А, глаза. Ее надо покормить макаронами, любыми видами. Тут макаронов вид много, еще есть галета, которая... Это из другого тоже мода. Так, нажимаем правой кнопкой мыши по ней. И мы вот так вот постановимся мистером багом. Ну, там становимся леди баг, ну у меня мистер баг. Сейчас покажу, как стать мистером багом. Прописываем команду э, preference и пишем вот ладу баг. Ладу биг. И выбираем леди баг или мистер баг. Для трансформации. Yeah? Yeah. Опять коронитики. И вот, смотрим, мы уже стали леди баг. И также на клавишу одну. Сейчас я покажу вам, какую. Мне просто другая клавиша. А, вот. На русскую нажимаю на русскую, э, ну короче там смотрите, запоминайте а, и переводите, короче. -то, вот, это. Сейчас я кое-что переделаю это то, кое-что сделать. Вот да, вот это. Сейчас мне нужно. Короче, ну поняли вы, да? На эту, на, на эту кнопку для да, трансформации. Разберетесь, короче, с трансформациями сами, потому что у меня другая. Если ударить стики, то тогда она положится... Вот Дальше у нас плак. Так. Перезываем плака, вот такой вот плак. И пока я по нему и вы супер-котом. Вот такой вот костюмчик. Вот так прыжок и. да. Шост очень, шост очень высоко. Также при нажатии. При, при использовании силы это Ой, Блин, я путаюсь в этих клавишах. Сейчас мне нужно исправить туда, на на котором я было. Лучше всего, если хотите ставить, ставьте вот как я. Это очень удобные клавиши. И вот у вас катаклизм, и вы можете разрушить любой его, а мобов убивайте с одного удара. Дальше. Uh, Есть также команда preference. Preference и preference cat. Uh, Опять кормит остановимся. И мы становимся вами в костюме леди нуар. Вот так вот. Остальных преференций я буду показывать не всех, чтобы вам было интересно сам смотреть сами играть уже в это. Играть дальше у нас. Это бражник. Ну, моделёк. Вот такой вот Нуру корами, трансформируемся в бражника. Бражник может... Бражник может выпустить Акуму, потом Нормально. Difficulty... Погоди. Сейчас um. <вес> А, я забыл кое-что сделать. Сейчас. Тут очень долгая процедура. Сейчас мы отпускаем ее. Потом еще раз призываем. Потом на вс на Где ты? Она изгналась, ладно. Сейчас еще одну призовем. Надо помочь. Вот так вот. Где-то И. Мы можем выбрать э, два вида. Кума это пузырь, или... Чтобы издать себя Акуму, нужно сделать то же самое. Потом мы разрешаем Акуму опять себе и становимся Гигант Титаном. Но мне не установлен один дополнительный мод, и поэтому я не стал большим. Но если вы установите ПК, ПХЮ, то тогда вы станете Гигант Титаном, вы будете большим. Просто у меня не установлен также и будет талисман на мыши, поэтому вам тут... Так. Следующий талисман Дусу у нас. Дусу. Вот так, вот. Э, Нуру и я не буду показывать, преференс. А, вы можете создать сенса монстра и уехать вот поехать на свинье. в Закат. Так, да, кстати, до трансформации из него падает перо. Вот такой вот голодный дус, он кушает у нас семечки. А, да, отзываем дусу и убираем все это. Так, следующий этот трикс. Ага. Ну, дело в том, что мне как бы тут совсем немного, я понимаю. Mm. так -с. Боже мой. Глаза тупые. Создание. Я являюсь... Ёлки-палки, мне придется сейчас лететь. Сейчас я кое-что сделаю. Ах, надо сейчас просто... Наконец-то сейчас у нас все заработает. Мы избавились от ваших там павлинчиков, паневлинчиков. Не нужно было просто из другой шкатулки достать. Вот так вот. И так. Все. Ставим все снова. Сейчас пропишем. Ты. сет, день, день. Вот все. Так, что я хотел? Трикс трикс вот такая лисичка oh, и вот у нас еще появляется вот этот мираж он может быть любым любым прям вообще любым но например, это, это все же вот, все также у тоже у трикс есть тоже команда preference погоди preference fox folk, fox И это кормим. И вот такая вот Рена Инлис получается. О, да, отлично. Так. Следующая это у нас черепашка по имени Наташка. Так, вот такой вот черепаха мы И если мы о, вот так вот, панцирь. Вот. И панцирь можно сделать только таким. То, что вы видите, если что-то видите в наших сериалах, огромные панцири, это мы делаем с помощью команд. Но так уж и быть сейчас... Не нужно, подождите. Три, три, ты, ты, ты, ты, ты, ты, вот. Если мы становимся вот так, мы становимся нефритовыми черепахой. Берем, уходим вот так. Прикольно, очень сделано. Панцирь тоже ничего особо не меняется, поэтому вот. Очень интересно. Пока, пока, Вейс. Дальше это у нас скалки. К вами лошади. Преференс К команду у нее нету. Сейчас. Мы становимся вот таким вот пегасом, который может перемещать. Перемещать точнее не может. Но можем, смотрите, как взять. Это самое полезное, если ты не за заучиваешь координаты. Да, но почему-то этот талисман что не работает. Так что ему мы даем десятое место, самый последний талисман. Злор уже прикольный, у него можно стрелять, и оно как бы хорошую, хорошую стреляет. А так талисман не очень. Но это не сравнится с этим камнем чудес бесполезных бесполезнейших. Рост, да? Там Проликс, баникс, баникс, кроликс. А, у него также есть... Ра... Раб. Что там дальше? Сейчас подождите, мне тут... Я просто английский плохо знаю, я забываю, видишь, что, что там раб ед и Да, есть референс. Есть такая штука, на раб, и она бесполезная. Ну, бесполезная. Бесполезное слово, правда, иногда случается такое, мы, короче, почерпствуем вот так вот по времени. Да. И как бы... Я вот путешествую во времени. Самый бесполезный талисман из бесполезнейших талисманов. Мне не было прописано геймрол. Геймрол. Тру. Такс. И мы умерли здесь. Получается, мы просто стояли на месте выглядит. Наверное, самое лучшее, что есть. Дальше идет талисман. Ну, по силе был. Бесполезно, но его потом пофиксили. Еще издеваетесь. Где его? Сейчас. Клер. Собака е. Мира Мира, мо. Короче, я просто одену сейчас костюм, потому что да. Перференцию обезьяны нету. Сейчас я покажу его. есть такой вот хорошенький мод, который может позволять мне одеть талисманы. Это а, акустила. Сейчас найдем нормального... Нормального... Сейчас... Нормального понимаю понимаете? А вот примат, давайте сделаем вам сюрпризик, чтобы вы кашляли моты побыстрее. Uh, вот и установите мод и посмотрите, как выглядит примат. Следующий это брушка пчелы. Ну, которая вот пчела и веном который парализуют людей но нифига не ну парализуют, да ресманы очень сильно полезны есть также preference. преференс uh, би B. би же uh, тоже би би би би би би би би Заканчивается, чтобы я пошел. в другой мод. Обзор что, мода фан мод. Такой лом, дарующий силу трех стихий. А, ветер. А, волк, и вода, но вот воду, воду показать я не смогу вам. Вода. Вода, она просто дат быстро под водой. Так же, как есть Астрид, аква трансформации. Аква трансформации есть... Mm. Konna, long. <плух> uh. Так... Вот так вот. Вот так вот. Ну no, ладно. Ничего такого. Дальше у нас дракон... Зм змея. Змея. Талисман как факт бесполезный, но но так-то как бы и полезные мы Не я коловеша буду... путаю кушать яйца вот так вот мы можем здесь а, свои силы куда-нибудь бежать и хопа хопа хопа хопа хопа в, теч в течение пяти минут мы будем можем будем туда взвести. так дальше это у нас молло молло тут короче есть другая проблема. Это как бы вам объяснить. Из-за того, что мод, дополнительный мод, о, у меня не установлен, я буду, у меня просто появятся люди. И все. <плёк> так что сами посмотрите и убедитесь, что мод нормально сделан. Дальше Дейзи, талисман, который сравнится с бесполезностью еще и Дейзи. Эхок пиг пиг надо покормить эти да, морковкой. Вот так вот. И мы становимся пигелой, который дарит подарочек. Но подарочек тоже говно. <свят> так, вот так вот он выглядит деактивация. Очень прикольно, хотя он должен надеваться на ногу. Дальше у нас идет лири. Крылья, лири крылья свободы. Ему вот такие вот орлястые, да. Что, вот, он есть рыба. Теперь приходим к браслетам. Браслеты это очень прикольные. Воробей. Или, да. Да, воробей. Имеет вот такой вот крюк. И кокоть орла. И палка. Воробья. Кокоть воробья, палка. Дальше у нас идет темный филин. Есть штука, которая взрывает. Да, карту себе подпортил. Нормально. Бывает. Боже, хотел долететь, знаете, так круто долететь. И еще есть такая. А, что наделал. Ладно, сейчас залетим быстренько побыстрее куда я летаю такс это так -с. это так это так это так это так это так а еще так вот все воробе мы видели а это мистер дверь, дверястик не помню как его зовут The двери меньмен по факту мы должны идти Боже Вот так вот И дальше идет у нас О. Видели мы его Маджести Маджести Маджести большая. Обращает Сейчас секундочку обновляем Вот И мы можем летать Опа, Теперь покажем вам еще этот слияние, которое есть. Так. Слияния тут немного. И очень их. Ну, то есть, вот так вот. Первое слияние. Мне нужны макарошки. Тики и... А, еще есть одно слияние. Забыл про это. Так. А, курочка, курочка. Вот она как раз таки курочка. Long. Тики. Выставим Силы я показывать не буду, потому что ну, логично. Это что силы просто драконы и тики. Я их так показывал Все, первые два слияния мы убираем в сторону. Второй идет э, плак. Так, когти. Вот так вот. Когти и САС. Сас-С-САС-САС-САС. Трепустым. Яйца. Сас! Плаг с янием. Мы с вами сейчас шейкну. Шейк Ару. Так, мы слышимся с Некдуаром. Пока... Переизменять... Силах. При изменении силах. Так, теперь осталось все самое такое. Самое лучшее. Это Трикс. Начнем мы с Трикса и Смола. Я покажу вам только костюмчики. Повторю уже сотый соты миллиардов и раз. А, погоди. Так, погоди. Такс. А они, кстати, без разницы, как ты силу свою применишь. М -м -м, не, Ладно. Так, стрикс мы можем уже как бы удалять. Да. Нам остаться только мулу и уже размериваться. Потом... Так. Так. Давай, вот мультибаг, потом мульти, мультидвар. Закончились и все. Я сейчас вам покажу, что добавляет еще, еще от такого классного. Вот эта шкатулка чудес и и надо проигрывать. Или если вам лень шкатулку все это выполнять, вы просто прописываете команду Miracle Box и... А, погодите. Да, есть еще такая шкатулка, но она идет с другим модом. Короче, пишите про Miracle Box, но это, видимо, работает на серверной игре, поэтому мне не работает. Есть еще такая шкатулка, но она слишком много в ней проблем. Много багов. Первый баг я могу талисман, вообще талисман этого положить куда угодно и если я даже нажму призвать всех к вами призвать те которые даже в шкатулке нет. Ой. <смех> Особенно звуки, когда они убирают это вообще ад. Поэтому я предпочитаю. А, ну, вроде так, там и все. И все я вам показал. Да, есть и как бы у меня есть вот такие а, талисманы, и все это когда-нибудь вы увидите, и уже поиграете с таким модом, потому что, если знают мало людей, это мы делаем свой мод про Миракл. Следием, пока он готов уже на процентов так 10, а может уже больше 10, это пока он секретик. Но пока что в... вот могу вам показать да, талисман. Мячик, собачки. Все, обойдетесь. И у меня есть другие моды, такие как фан. И так что, если вы хотите, чтобы я сделал на Багабу или на фан то Обзор. То ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока-пока.